Так, значит, сегодня 1 января, мы с этого года открываем э, новый сезон видеоблога. Первое видео уже должно было выйти, мы его сняли в прошлом году. Теперь мы каждую неделю будем снимать новое видео, оно будет выходить через неделю, как выходил раньше предыдущий видеоблог. И каждую неделю мы собираемся здесь, на площадке в Парке Победы, приходите, мы вас ждем. Вот, здесь типа... Ну, на видео видели, как мы тренируемся. Можете поспрашивать что-то, прийти, задать вопросы, а, потренить что-то свое, просто пообщаться. Вот. И. Вот смотрите, сейчас 1 января, все пришли. Вот, кто пришел 1 января, у них будет замечательный прогресс в этом году, потому что как новый год встретишь, так его и проведешь. Вот. Всем yeah, привет. Сегодня мы находимся в легендарном месте, я встал сегодня в 5 утра, побегал, я даже не праздновал Новый год, сегодня 1 января, сегодня мы будем пробивать грудину, вот эту грудину, чтобы все девчонки в твоем классе тебе подходили и говорили какой ты крутой, всего лишь 5, 5, 5 минут в день и через месяц ты будешь самым востребованным пацаном в школе, Погнали. <смех> <смех> Я знаю, да, расскажи, расскажи, короче, какой. Вот сейчас Новый год же наступил, какой да. у тебя план спортивный на год, каких. Как план, да, да. каких результатов ты хочешь добиться? Ну, пусть он до лета. <смех> Может, <смех> какие-нибудь э, там, э, не знаю. Ну, в общем, что им? <смех> передний вис хочет выучить стоит ну, такая. Да. До лета? <смех> да, ну хотелось бы. Ну, закрытый виз я делаю, хотелось бы передний виз полный сделать. А, так, да. Секунд 5. Технично, Ну и у меня еще соревнования там будут от одной от вуза. Угу. Хочу подтягиваться 30 раз. За у меня рекорд 25. Хорош. Чудовить. Хорош. Так. Так. Нету, не, так, не, не, не. Че по поводу по стойки на руках? Стойки на руках, это, я не знаю, мне надо где-то через 20, наверное, смогу осить. Стойку на руках на брусе, Чтобы эффектно было на высоте. Ну, мне бы хотелось, конечно, но я с чем надо делать подходящий горизонт. Да, короче, это. Я, я думаю, вот мне будет 45, я сейчас ему... вставать 5 утра, идти сюда, пробивать грудину. Да, да, да. 5 минут в день. И да. все нормально. Как раз тебе будет 45, и все девчонки ну, из да, школы ну, будут все твои. Ну, они, да, Пойду обратно в Главное, грудину пробить, середину груди, да, все, окей, зафиксируем. Будем слить, слить за твоим прогрессом. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Пока передний вид не делаю, но... да и обычный тоже не делаю, но... но нормально. Скоро прокачаюсь. Стойка. Одна из целей стойка. Подтянуться один раз и стоять на руках. Понятно. Стойка стоять. Фантазер. Так, босс, какая у нас программа на сегодня? Сегодня программа. У меня не знаю, кто вызван нет 5 подходов на максимум выхода либо если выходы не получаются то высокие подтянем mm -hmm, дальше 5 подходов на максимум отжимания стойки на руках у шведской стенки я покажу потом, как делаем, там будем упираться ногами и помогать себе ногами, если что -то. И дальше, как обычно уже было в предыдущей программе, 5 подходов на максимум, подтянения с сидением лопаток, 5 подходов отжимания на брусьях, 5 подходов подтягиваний на бицепс, 5 подходов французские отжимания на трицепс и все. Еще может быть пресс сегодня поделаем, но начал пресс еще делается. Чаще да, Это дело полезное. он сразу же начинает. С, чувствуешь себя увереннее? <свы> <свы> а, считайте калории, так не дались как Жиры, белки, углеводы. Жиры в особенности. Сейчас цель – потянуться. Вообще я надеялась, что я закончу эту цель до конца 22 -го года. Ну что-то пошло не так. Оказалось, когда ты делаешь негативные, тебя должна гравитация вниз спускать, а не ты сам медленно расслабляться. Возможно, если бы я знала этот факт ранее, я бы уже умела подтягиваться. Да, Виталий? Да. Да. Да. никогда бы не подумала, что буду тренироваться зимой. Я вообще в прошлом году ждала, как бы, тепло вставить, чтобы бегать за чай. Посмотрите, это баркутер в его естественной среде. Пока. Он подтягивается от невидимого турника. Но возможно, если нам повезет, то мы увидим, если... если нам повезет, то мы увидим, как он сблизится с настоящим турником. Ты гирю невидимую повесишь. Вот, пише главное. А если мы все-таки будем да? не будем похожи на субтантов? А, Это мы выходим увидели. Так, Виталь, ты-то нам расскажи, какие у тебя планы спортивный да. на ближайший год, на ближайший извините, месяц. Извините, извините, перейти от виртуаль и из выдуманного турника настоящего да, Ну я вот пока что делаю вот такие упражнения, как бы пытаюсь, так сказать, их сделать, я... Нужно визуализировать упражнение, которое ты делаешь. Я вот пытаюсь, там, вот, что я выход делаю, потом, ну, потом вот так вот стою, представляю, заберение вниз пять, Делаешь 5 минут в день, и через месяц ты будешь самым востребованным пацаном в школе. На самом деле, что я там обещал? Каждый что к лету мы должны делать Тет, передний виз, <с> выход передний силы. Висок, кстати, по-моему, не обещал. Вот. А может, я много чего. Пять выходов силы надо к лету учиться делать. Да, бицепс 45 сантиметров, сейчас 42 сантиметра. Так, дальше. Реизонтальный Нажимание в стойки на руках. Если получится, получится ли еще что вес оставить 104 килограмма, но при этом поменять жирные мышцы. Да? меняется например. вот что там еще я не знаю по цифрам на подтягивание на брусе и все такое я не буду ничего ставить оно просто само как будет прогрессировать так и будет так давайте ну первое что я хочу это точно я хочу научиться делать стойку на руках на брусе желательно что и эффект на, руке, на высоте вот. Буду стараться учить передний вес как говорит Вряд ли это получше сделать за полгода, но я постараюсь это всем сил. хотелось бы ноги накачать, потому что не очень ноги. Но и... думаю, да. Вот Просто две спички. Поэтому буду делать большой упор на ноги. И думаю, что хочу к лету. Сейчас я бы мерил, по-моему, она у меня 60 спать. Хотя бы там до 80 накачать. Скажи, как тебя зовут и э, расскажи, какие у тебя ближайшие спортивные цели на полгода. потому mm. что, хочешь научиться много подтягиваться, отжиматься, какие-то, может быть, элементы. Зовут меня иногда Тимур. Хочу стать... Oh. Я бы не сказал, что у меня конкретные цели, чтобы там отжиматься по 500 раз, подтягиваться по 50, а, скорее просто привести себя в приличную форму, угу. хочу путешествовать или вот всегда мечтал, ну, ним заниматься, но угу. понимая, что с моим синячим образом жизни я долго не провешу. Угу. Ну, как минимум, можно тогда хват тренировать и мышцы вот здесь, предплечья, да? чтобы иметь возможность много лазить. В интернете, конечно, много информации, но каждая противоречит сама себе, поэтому вот, проще пойти к людям, которые постоянно этим занимаются, или которые постоянно об этом пишут ага. и что-то узнать. Ну, отлично, будем следить за тобой. Давай. не должны быть это Давай еще раз твою программу, значит так, сегодня, сегодня у тебя да, сегодня 5 я. негативных за подход и в промежутках 10 отжиманий. То есть 1 негативный 10 отжиманий, 1 негативный 10 отжиманий, 1 негативный 10 отжиманий, 1 негативный 10 отжиманий, 10 отжиманий, короче 5 раз. Потом 5-минутный перерыв и еще раз. Делаем на максимум сколько сможем. Начинай. Начинай. говорю, начинай. Давай, держи, держи, держи, держи, держи, держи, держи, держи. И спрыгивай. Давай сразу отжимания пошла. Давай. Раз, два, три. Давай, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, добивай. Я не могу. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ладно, вас снимаем. Не, не, нормально, ноливай. Да! Ну Нет. Давай, подрежь. Я подрежу, давай. Пошла, пошла, пошла, пошла. <nic Аллах> Раз. Два. Wheat. Три. Четыре. Давай. давай, секунды перерыва, да, пошла, пошла, давай. По одному. Да. Давай, давай, давай. Есть. Еще, секунды, перерыва, руки стряхни. Почему вы снимаете меня, когда я уже устала? Так и должна быть. Будет. Борь, стоять. Боря. Я так не отдыхаю. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Еще три раза. Давай. Раз. Еще два. Давай. Давай, давай, давай. Раз. Отдыхаем. Еще один. давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай пошла-пошла-пошла есть дело так значит как я манирую отжимания стойки я захожу ногами на перекладину как бы носками за нее зацепляюсь дальше пытаюсь ну, ногами сначала не давить вообще просто выдавливать себя имитируя Отжимания. Но если мне тяжело, то я начинаю носками себя подтягивать вверх. Ну, чтобы это можно было сделать, надо соответственно согнуть с ноги колени угу. и опускаться, как бы разгибая. Да, покажи, чтобы не было. Ну и, соответственно, если не хватает пока сил в руках, можно немного себе ногами помогать. Но не сильно, чтобы стараться, чтобы максимальная нагрузка была на руки. Да, то есть пытаться выдержать ну, границу. Прямо давишь максимально руками, а ногами себе просто мне чуть-чуть, чтобы двигался. Ладно, пять подходов. Всё, давай, Стартуем. Ну да. Окей. Да. Okay. Можно потом там? Да, да. да. Ну, как удобно будет. Когда я сам на прошлый раз, мне кажется, она... А сложно так вообще стоять? Да. Нет, не ты на ногах не Ноги сильнее, а ноги ты, ну, ты справишься, можешь по ищуток? Типа, вот, да? Ближе. Ближе. Ближе. Руки максимально, типа, близко подшел близко. Ноги выше можешь за зацепить. Ну, ты, по сути, должен, как бы ты встал в стойке, у тебя еще приятно, что Давай я вот сейчас с И Так, значит, вот я стою на Сейчас лучше Так. Ты попробуй так встать? Нет Я? Я нафигать Я с этого в... не стыдно а? Сейчас еще не стыдно Ты потом ну, посмотришь на видосе По крайней мере, вот сейчас, когда ты вставал Ты прям очень далеко встал Под наклоном Ты должен опуститься под наклоном быть А встать ровно Опять он первый раз тоже встал от фигового. Это сейчас я ему сказала, что у Фигова встал. Он такой, надо исправляться. И встал по-красоте. Еще даже. Так. Нет, ты поднял колени выше. Надо, наоборот, колени вот, вот так. Волон вперед переключает. Вот так? Да. Ты, а, вы... ты когда вот, как бы делаешь нарок. Сюда. У меня амплитуда какая-то очень маленькая. Ну, мне кажется. Ну, стойте всегда такая. Только -то ты... А, у тебя плечо выпрямляется. У тебя плечо должно быть вот здесь. Так? Внутренник? Нет, извиняюсь часть бегает туда вот в сторону стенки нет руки прямыми даже прямыми нет выпрями руки в лотях не сгибай вот часть двигай в сторону стен ты сгибаешь руки прямых локтах, и, вот прямых вот так как вот нет а когда опускаешься то ты то есть, смотри когда отнимаешься обычно стоишь ты опускаешься, ты уходишь вперед, тут много. Потому что все на центр тяжести на месте оставлять. Ты не можешь стоить и остаться вот так. Вот так, вот так, вот так. Не, Ну это лучше, очень хорошо. Всё, руки развязывай. Вот делаю, за да. Да, но ну, сейчас делаешь, как Виталий. Сильнее вперед, локти бой в всякую сторону. Руки может быть поближе вместе оставить. Ты слишком проваливаешься в сторону стенки. Надо дальше вперед уйти головой. То есть, смотри. Ты когда опускаешься вниз, смотри, <смех> сейчас не Фигурально смотри. когда опускаешься вниз, и ты тоже. Локоть, ну вот это плечо. Оно должно быть параллельно земле, оно не должно назад уходить. Вот. Соответственно, чтобы так сделать, у тебя рука стоит на месте, только плечо опускается вперед. А Это остается тут. Соответственно, голова должна на длину плеча вот этого идти вперед относительно ладони. Так. Ноги выше еще на одну ступеньку. Нет, ты на две подняла, на одну, да. Коленками прислоняешься, да, вот так вот к этой, и руки еще ближе. Да. И теперь опускаешься вниз на руках. Да. И выпрямляешься, ну да, можешь ногами себя выпрямить. Ну да, типа, можно это только ногами делать. Но нужно стараться максимум нагрузки на руки давать. Если ноги сильные, можно прям на ногах висеть. Да, ты видел? Я могу повторить. мастер класс еще она еще одна. Ну, типа, да. Да, да, еще ближе. Так. Так. Че ты вперед ныряешь? Во! Так, ну ты что-то головой не касаешься, там да, Это будет смех, мне кажется Пальчики это прикольно А что вы не давали делать это? Сама сказала, не буду, страшно Не, не говорила я такого? Не говорил. А, докажи Сейчас видео отмотаю. Если без ключ, то это все уже 4 раза максимум. потом у нас там 20 часов. Час, все. всё. Все. И как тебе эта тренировка? Очень мёкро. из этого холодно, это температура опыта. Плевая. Плюс пять вообще. Плюс пять, у плюс пять, у плюс три, у плюс четыре. На самом деле температура варьируется, но температура теплая. Но дождь, дождь все усугубляет и ощущается как очень холодно. Я замерз, я хорошо подрегировался, у меня все болит уже. Это краткий экскурс по нашей солнечной планете. Ну что, всем, так сказать, удачи в новом году. Вот конечно, сегодня, как обычно, но на самом деле, у меня, был, меня веселье но, как бы, я лично очень серьезно целен, по целям, по достижениям. Так что, да, все так, что, что то эти все. Все. Ну, все. Всем счастливо, увидимся в следующее